Привет! У тебя есть минутка? Потому что я хотел бы обсудить кое-что, что может показаться тебе весьма интересным. Но погоди-ка, скажешь ты, разве этот чертов красавчик не знает, что наша цивилизация вот-вот рухнет? О да, посмотри, где я сижу. Но теперь, когда мы все сидим на чеку в наших подземных бункерах и храним горы консерв, одно можно сказать наверняка – сейчас самое лучшее время для онлайн-ритейлеров. И это, друг мой, может предоставить тебе уникальную возможность. Да, тебе! Как? Через силу партнерского маркетинга. Потому что даже в постапокалиптической пустоши людям нужно знать, где взять любимый бренд туалетной бумаги и патроны для дробовика. А интернет-магазины с радостью отблагодарят любого, кто привлечет к ним новых клиентов. Например, тебя. Окей, звучит хорошо, но как это работает на практике? Что-то вроде этого. Сначала ты регистрируешься на MyLead и выбираешь один из нескольких тысяч продуктов, которые ты хочешь продвигать. Затем ты генерируешь свои собственные партнерские ссылки и запускаешь рекламу. Вконтакте, Инстаграм, твой сайт, твои друзья, блог или форум. Если ты можешь разместить там ссылку, это сработает. И каждый раз, когда кто-то нажимает на одну из этих ссылок, ты получаешь приятную, сочную выплату. Больше клиентов – больше денег. И самое лучшее – ты можешь работать не вставая с дивана. Потому что, честно говоря, через несколько месяцев это все в любом случае превратится в радиационную пустошь. А если миру не наступит конец, Майлид по-прежнему остается чертовски хорошей возможностью. Жизнь слишком коротка, чтобы жить мечтами других людей. Так что не упусти свой шанс.